всех приветствую вот. у нас сегодня онлайн тренинг и поэтому сегодня мы поговорим с вами про результаты что у вас есть я рад вас всех видеть по поводу тренинга нашего рассказал ребятам как я ну, последовал по своей рекомендации которая называлась несуществующие мне надо было понять путь презентовать себя выяснить, что нужно клиенту, и, и дать ему это. И, и, и вот у меня по этой схемке произошла сделка на 2 ляма. Очень прикольно. По результатам как бы, основное приятное впечатление, оно как-то так сложилось, что после тренинга довели те сделки, которые э, хотели довести до ума и получили хороший результат. Там, ну, по сути, за три дня продали столько, сколько за прошлые три месяца. Привет. Хорошего от того, что э, начал применять то, что услышал на тренинге и с теми лидами, которыми уже начал работать, не с новыми, да, применял вот эти все новые навыки. И э, было существенно заметно, что э, коммуникация более тесная, более доверчивая стала. И э, я думаю, она приведет к продажам. Окей, okay. а в жизни что хорошего вообще? Пока мы не виделись, произошло. Больше больше позитива, наверное, стало. Больше mm -hmm. позитивнее смотрю на разные вещи. Я тоже начал применять техники, тактики. Те, что мы, ну, в частности, про блокировку и про, про состояние. То есть, и да, это работает и круто это вот просто аж так почувствовал что и меня я аж кайфанул вот я с новыми рядами это применял именно на холодном по большому счету на холодном звонке вот что-то встречах было но ну, это круто